Добрый вечер. Здравствуйте. Рада вас всех приветствовать. Спасибо, что нашли время послушать эфир. Сегодняшний эфир будет посвящен проекту, который мы запускаем совместно с Натальей Фискович. Проект называется на тераксе неплохо. Он будет посвящен коррекции гипотереоза образы жизни, гипотериоза пациента, кто получает тироксин, может быть, недавно стал получать, может, давно получает, но не может достичь компенсации. То есть проект, который поможет научиться. Вот Наталья присоединяется. Сейчас я ее присоединю. Так, окей. Вот, Наталья присоединилась. Добрый вечер. Добрый вечер. Наталья прекрасно выглядит, несмотря на то, Спасибо. что приболела. Я готовилась. Вот. Я не знаю, я спросила, меня слышно, не слышно? Не спрашивала. Я слышу тебя хорошо, вижу, прекрасно. Надеюсь, что хорошо. меня также видно, слышно. Анонс эфира я сделала. Но еще не успела рассказать, почему мы решили создать этот проект, как он там родился у нас. Вот, я хотела бы сказать, почему, да, Наталья это моя пациентка, это я не скрываю, да, это не тайна, которая обратилась ко мне впервые, ну, скоро будет два года, да, назад, скоро там, через какое-то время, будет два года, как впервые обратилась за помощью. И благодаря нашему сотрудничеству совместному смогла изменить свою жизнь к лучшему. И сказала мне когда-то, на последнем приеме я помню, это было годно летом, вернее, весной 21-го года, да, в мае, предложила мне создать какой-нибудь совместный проект, полезный, когда я так, ну, видимо, я была не в состоянии, я сказала, что, наверное, я еще не готова. А вот, но на сегодняшний день я созрела и предложила Наталье все таки запустить проект. И решила, что проект на тераксе неплохо. Он будет востребован, потому что, как показывают опросы в сторис, как показывает моя практика, потому что я именно только такими случаями разбираюсь в своей практике. Когда плохо, то есть человек принимает гормоны, ему плохо, он приходит разобраться, почему плохо, что можно изменить, либо убрать гормоны, кто-то не хочет принимать гормоны, кто-то их плохо переносит, кто-то хочет комбитерапию, кто-то вообще хочет понять, как с этим дальше жить. И как раз проект направлен на то, чтобы научиться жить с этим, с этим заболеванием и самому как-то принимать решения, потому что не всегда можно попасть к врачу по разным причинам. Не всегда врач может тебя услышать, да? Не всегда. Не всегда и... можно найти врача. Да. А когда ты сам будешь владеть информацией, сам сможешь, не боясь, менять дозу лечения, сам как-то читать анализы, понимать, что с тобой происходит, тебе будет проще жить. Наталья этому научилась. Да, Она счастье. сейчас может это делать без меня. И проект как раз про это. Наталья, расскажи, пожалуйста, про себя. А, ну, еще раз всем добрый вечер. Начну, наверное, с того, что в 2014, а, не в 2015 году у меня был диагностирован тиреотоксикоз. Ну, я так думаю, что, вероятно, он был у меня гораздо раньше, но просто уже терпеть было невозможно. Я обратилась в поликлинику, на предмет высокого пульса, там, 150, наверное, это был такой минимальный мой рабочий пульс, вот, и начала лечение тиреостатиками, тирозолом, сразу с высокой дозы сразу доза у меня была, по-моему, 30 мг, вот, потом mm -hmm. она была еще выше, и очень быстро случилось так, что я забеременела, практически... на фоне приема теостатиков. Да, uh -huh. на фоне приема тереостатиков, хотя ну, многие очень удивились и вообще сказали, что нам не такое говорили... Это невозможно. Что, да, такое невозможно, и вообще нельзя было, и вообще там, как вы будете и так далее. Uh -huh. Ну, собственно, беременность я отходила, в принципе, нормально, да, было повышение давления, но это может быть связано и с весом, в том числе, было, потому что набрано было большое количество килограмм. Несмотря на теорию токсикоз при да. этом. А, вот, Ну и, собственно, родила дочку, родила в специализированном родоме, при 29-й ГКБ, где эндокринологическая uh -huh. больница, да. Вот. И после родов была небольшая ремиссия, но продлилась она недолго, и я опять свалилась стереотоксикоз, ТТГ был ноль, и ноль uh -huh. он был очень долгое время, я гастролировала по разным врачам, по платным и по бесплатным, в то время, к сожалению, у меня не было желания изучать эти вопросы самостоятельно, я не читала uh -huh. болезни, я не читала, как, что на что влияет, у меня не было понимания, как влияет питание, как влияет эмоциональное состояние. У меня, скорее всего, угу. было понимание, что все мои проблемы от тереотоксикоза. Не то, что я добавляю туда, а что наоборот. Угу. Все проблемы именно оттуда. И, собственно, очень многие врачи это и так говорили вам. <связывая> Они подтверждали, <связывая> да, я слышала одну и ту же фразу, сколько <связывая> можно тянуть, идите на радиоактивный йод, либо оперируйтесь, и все проблемы закончатся. <связывая> вот вы говорили все как один так, ну то есть в моем понимании так и было, что значит, если я сейчас удалю щитовидную железу, проблемы все исчезнут, я стану спокойная, и не, буду, не будет тремора, не будет стрессов и так далее. Ну, я выбрала между радиоактивным йодом оперативное вмешательство, ага. и вот два года назад, в январе, мне удалили щитовидную железу, и после этого начался... От моей жизни, От жизни. Да. <смех> который был еще хуже, чем с Ну, собственно, с я привыкла жить. Я понимала, что это. Я понимала, я привыкла жить в таком... Ну, если кто знает... уже, да? да? Да. Кто знает, что такое сериотоксикоз, ты постоянно в таком активном состоянии. Тебе постоянно что-то нужно делать. Ты постоянно, ну, бежишь, так скажем, да? А тут наступил такой момент, что ты лежишь и просто вообще встать не можешь. И ты не понимаешь, почему. И твой пульс вместо, там, 100 плюс становится 50 просто. И ты не можешь вообще подняться. И начались, если там стереотоксикозом были просто какие-то стрессы, да, там, ну, uh -huh. нервяк, если сказать, простым языком, то вот с гипотереозом начались вообще какие-то непонятные эмоциональные проблемы, какие-то там тревога, например, да, там непонятные ощущение в теле какие-то вот тревожные. Ну, то есть я с таким вообще не сталкивалась что uh -huh. у меня не было вообще понимания. Вот. Ну, и, собственно, мне назначили изначально дозу 100 эльтероксина. Я начала ее принимать. Начали следить за анализами ТТГ. Рос, он не опускался вообще. Uh -huh. Состояние ухудшалось. Я всем задавала вопрос, может ли щитовидная железа и гипотериоз влиять так на мое эмоциональное состояние. Uh -huh. Все говорили нет. Нет. Не, не может. Не может. Ну, как бы не может, не может. Ну, тут uh -huh. было лето. Отпуск как-то все на нет сошло. Я набрала плюс, по-моему, 12 килограмм вот за полгода после первые... операции, да? после операции uh -huh. за первые полгода да uh -huh. вот там наверное повлиял и гормональный сбой в том числе наверное вот эти стрессы я начала заедать ну в uh -huh. общем прям так питалась я ужасно в то время вот и, собственно, потом уже после лета, после отпуска, я поняла, что прям уже все... Надо что-то делать. Да, надо что-то делать. Состояние вообще непонятное. Да. Все меня отправляли с моим эмоциональным состоянием психотерапевту. К психотерапевту, собственно, я сходила. Антидепрессанты да. попробовала пить. Мне ничего не помогло. Абсолютно влияние было нулевое. Только mm -hmm. потом, вот я, наверное, в тот период начала читать, изучать. Я читала, что есть в том числе и резистентность при гипотериозе и к антидепрессантам, и что они могут mm -hmm. не влиять, и так далее. И вот начала изучать всякие научные работы. Я даже не скажу сейчас, сколько я прочитала книг научных работ. И вот самая главная, наверное, моя цель была, я хотела найти хорошего врача. Я учитывала все блоги, вычитывала комментарии, как какой врач отвечает. И вот таким образом меня жизнь привела к лиризеферовне. Я была очень счастлива, потому что... Ну, во-первых, прием длился час. Для меня это было удивление. Ни один эндокринолог час со мной не разговаривал. Ни один эндокринолог мне не задавал такие вопросы, которые мне задавала Лира Зеферова. Ну, серьезно. И я вышла с первого же приема с пониманием, как работают процессы и что со мной происходит. То есть я начала понимать, что со мной происходит. Вот. И, соответственно, дальше все равно я начала там, образовываться в этом направлении. Я просто ну, в один период поняла, что если ты сам не будешь ничего делать, а просто ходить по врачам и просить помощи uh -huh. от них, и ждать от них какой-то волшебной таблетки или там, инструкции с шагами, что вот надо сделать это, это, и все будет хорошо, я поняла что это не работает так так нельзя и я поняла что нужно как-то самой в этой теме образовываться во-первых я приняла что как все я буду жить с гипотериозом всю жизнь ну, у меня другого варианта нет. Вот. Это прием препаратов жизни. Да, прием препаратов и как они на меня влияют. я вот начала этот вопрос весь изучать, и вот лирозефер, в том числе, У -у -у. там, начали подтягивать, и тогда, и иммунный протокол. Я пробовала все. мне кажется, на себе. Испробовала все, все-все э, <свут> все вот эти штуки. по-моему, да, где-то через полгода мы пробовали природные бептиды, вот эти пробовали, бептиды. да, не пошли они, да. Да, <свут> тирамин. Я пила, они не да. пошли, состояние не менялось. ТТГ чуть-чуть снижался, но при этом состояние вообще не да. менялось никаким образом. Вот. Ну, тогда я впервые услышала, что не надо лечить анализы, а надо лечить состояние. Состояние, да. Да, и вот Лира Зеферна предложила перейти на комбитерапию. Я быстро удалось мне попросить знакомого из Турции mm -hmm. да, привезти мне терамель. Вот, и я начала его пить, и ну, не могу сказать, что сразу, да, но, не, наверное, сразу я начала немного ощущать какой-то подъем, энергия точно сразу прибавилась. Вот это вот однозначно с комбитерапией связано. Uh -huh. uh -huh. энергия сразу прибавилась, вот, и вот, наверное, более-менее стойко состояние через полгода и я достигла, ну, опять... Да, но, ну, опять же, здесь плюсом еще были разные э, микроэлементы, соответственно, э, там, психотерапия в том числе. Вместе, как, коррекция питания. Да, коррекция питания, то есть от питания, вот сейчас mm -hmm. у меня есть там стопроцентное понимание, что от питания очень все зависит. Ну и зависит все, э, конечно, там, от дисциплинированности, от принятия там, вовремя препарата, от его непропуска там, и так далее. Вот, и, собственно, вот тогда как раз тот момент, когда я уже наладилась, и последний раз была у Лиры Зефировны на приеме в мае, э, уже я в таком, причем я перенесла ковид абсолютно легко, при этом у меня, у мужа было очень серьезное поражение, как mm -hmm. бы, и, ну, я тоже боялась, потому что гипотериозы, а то умное заболевание, mm -hmm. что это все может быть. Вот, ну и при этом я, наверное, через месяц пришла на прием после ковида, даже чуть меньше. Да, при... там были изменения по результатам, но не были. Были, но при этом состояние было, и не могу сказать, что там, оно даже не, не, вообще не напоминало то состояние, которое было у меня после операции. Вот. И тогда я поняла, что ну, как, как важно научиться жить с этой проблемой. И при этом ну, вот меня натолкнули на мысль, что есть в поликлиниках школы сахарного диабета. Люче, людей же с сахарным диабетом Учат, как жить э, да. с этой проблемой. А, вот у меня мама ревматоидная артрит, например. Тоже она ходила на лекции. Тоже учат жить с этой болезнью. Да? Как себе помочь, mm -hmm. на что обратить внимание и так далее. И вот мне тогда пришла мысль, почему не учат. Ну, то есть вообще проблема щитовидной железой, она массовая, я считаю, сейчас. Особенно там вот в городах. Да? Да, я сама да. из Сибири, и возможно, у меня климат в том числе да, повлиял. Массовая, но ну, почему людей с гипотереозом не учат жить? Почему не учат подбирать себе дозу? Почему не говорят? Вот у меня была проблема с эльтероксином, я забыла сказать. Я то худела, mm -hmm. то поправлялась на диетах, и я при этом не понимала, что если я похудела, то мне надо дозу уменьшить, а если я поправилась, то дозу мне надо увеличить, потому что она рассчитывается mm -hmm. в килограммах. Мне даже об этом никто не сказал, даже вообще не мысли. Ну, то есть вот тогда мне пришла эта мысль, что такой вот проект, он реально необходим просто, потому что, ну, вот я очень много людей встречала и в комментариях, и на форумах, таких же, как я, потерянных, которые искали и врачей, и ответы на вопросы, и так далее. Ну, то есть вот, мне кажется, вот этот проект, который сейчас мы делаем, который будет с полной поддержкой врача, врача, да, пять да, дней там в неделю, но ну, можно сказать <laughs> даже и больше. Один день выходной я решила. Да, что да один день Это прям, мне кажется, таких проектов. Ну, пока я точно не встречала, хотя я очень такой социально активный человек и дружу с Инстаграмом и хорошо изучаю эту информацию, но такого проекта ни разу еще не встречала, чтобы столько времени, чтобы там пять недель на э, врач отслеживал состояние и помогал не изучать информацию, а ее усваивать. Изучить информацию mm -hmm. может каждый, прочитать в интернете может каждый. Но важно же усвоить эту информацию, чтобы она разложилась как-то по полочкам и вот всю жизнь потом... И поддержка, уже... да. Правильно да. я делаю или нет? Вот я хочу да, так, и поддержка. я правильно делаю или нет? Да. да. Чтобы со стороны мнения, и я с опытом, да, я знаю, как это может да. быть. Я ни одного человека параллельно лечу. Поэтому мне будет проще помочь. И плюс образование медицинское не просто да, диагноз, там можно иметь диагноз, гипотереоз и самому себе помочь, но в то же время не иметь большого опыта. Да. У меня нет гипотиреоза, я не принимаю ретероксин, но у меня есть опыт работы с такими пациентами. И, И есть меня... успешные кейсы, да, такие да. как да. я, например, да? успешные пациенты, которым ну, вы помогли, которых подтолкнули к нормальной жизни с гипотиреозом. Поэтому ну, вот я считаю, что это такая прям жемчужина. Может быть, мы какое-то новое веяние зародим начнут врачи такие же проводить курсы. Ну, по мне это даже не курс, мне даже как-то это курсом назвать. Ну, ну, то да. Это, да, да, это ну, не курс какой-то, это какая-то ну, как школа. школа, поддержки. Практическая ну, здесь, именно, да, именно. Да, практическая. там будет практика. Из чего будет состоять? Пять недель. Мы решили, чтобы... хотели сначала месяц сделать, но потом я подумала, что нужно все-таки водную неделю, организационную, потому что кто-то придет с анализами уже, у кого-то не будет анализов. Пока заполнятся все анкеты, потому что там нужно будет анкетирование пройти специальное, загрузиться во все чаты, да, чтобы это все было автоматически. Эта неделя будет организационная. Вторая, а потом 4 недели как раз практика, когда я буду анализировать ваши анализы, кому-то нужно. Дозу поменять, кому-то комби нужна будет терапия, потом по той же комби терапии. У кого-то будет препарат уже в наличии, да, а кому-то нужно будет приобрести его, чтобы включить. Поэтому анализы будут на этапе включения в школу, и анализы будут уже через 4 недели на фоне при, приема уже препаратов. Достаточный срок, чтобы увидеть результаты Не только клинически, но и лабораторно. И чтобы понимать, что дальше делать. И плюс в конце курса, в конце пятой недели, Каждому, кто будет участвовать, я распишу в ближайшие на 3-4 месяца, что, что дальше делать. Дальше человек уже сам решит, нужна будет помощь, придет за помощью. Не нужна будет помощь, он уже сам сможет как-то а, корректировать с, с, дозу да, тероксина, понимать, что дальше делать. И здесь будет не только, конечно же, коррекция там, дозы тероксина, но и оценка пищевых дневников, оценка самочувствия. Если надо, возможно, куда-то я там направлю дальше надо обследование судя по результатам анализов, поддержка надпочников, все в комплексе будет, потому что просто дозу тероксина туда-сюда менять, это ну, смысла в этом, конечно, никакого нет. А что нужно будет от участников? Обязательно дисциплинированность, то есть это ведение дневника самоконтроля, потому что иначе мы ничего не увидим. Это обратная связь обязательно, да, где нужно во всем говорить. Плохо говорить, хорошо тоже говорить, чтобы понимать. Правильным, на правильном пути или не на правильном пути. Только при таком взаимодействии совместно можно будет получить результат. Я здесь хотела бы добавить, что мы делаем для вас максимально... Удобные формы, чтобы было удобно вести дневник. То есть это не вручную, это будет табличка, где вы будете выбирать варианты. Ну, то есть занимать это да, да. минимальное количество времени. Ну, вот хочется сделать так, чтобы было удобно, да, чтобы, потому что, ну, понятно, у всех жизнь, времени много занимает работа. Чтобы не писать, да, да все это очень просто. Писать, да. Задавали такие вопросы, ну, вот когда? Когда задавали? Это будет середина февраля, мы планируем начать 14 февраля запуск. Это, по-моему, понедельник. Да. Курс пять недель. Да, праздник. Курс пять недель, это, знаешь, это закончим где-то там после второй половины марта. А кто, Я думаю, вот это первый, первый раз, да, у нас первый поток. И здесь, конечно же, у меня были такие вопросы. Возьмете ли вы беременных, возьмете ли вы детей? Я хочу сказать, что первый поток я не готов брать ни беременных женщин. Беременных вообще очень сложно вести, дистанционно, не зная. И детей тоже сложно брать. Понятно, что там не ребенок будет часто участвовать в проекте, а родитель, да, ребенок с родителем. Первый, первый поток точно нет, а я пока не готова. Я не знаю, как пройдет. А дальше уже, если у нас все получится, я буду понимать, как это проходит. Возможно, следующие потоки будут расширяться, количество, количество людей. После ковида, да, после ковида, да, естественно. Такие пациенты будут. Кто может прийти? Любой возраст. Это могут быть и молодые, и пожилые, и планирующие беременность, например, да, еще не, не, не беременная, но планирующие беременность. Возможно, на грудном скармывании такой, как вариант, родившие, но плохо себя чувствующие после ковида. Тут не ограничивается возрастом. Дальше. Какие анализы сдавать? Анализы... Буду даваться список. Там прям мы уже разработали с Натальей. Список будет минимальный, список будет расширенный, список по проблемам. Например, если вы, там лишний вес, у вас точно дополнительные анализы будут сдаваться. Поэтому тут человек уже сам решит: захочет, все анализы сдаст, захочет по минимальному списку сдаст. Минимальный список будет достаточно для того, чтобы начать работать и как-то уже взаимодействовать во время курса. Спрашивали, у меня есть пациентки, которые сейчас беременные, но давно на тироксине, и спрашивают, будет ли повторяться курс. Я думаю, что если удачно опять же все пройдет, все у нас получится, то, конечно же, курс будет повторяться. Как часто, не знаю. По Осипу я не назначаю как дополнительный анализ, в списке этого нет. Специально, потому что все это стоит, ну, в копейку может войти и сам курс, и анализы. Поэтому я, я написала анализы, которые будут минимально по стоимости, и которые будут максимально информативны для того, чтобы провести коррекцию. Если по оси поусмотреть, здесь нужно еще гастроэнтеролога гастро подключать, и ну, это будет расширять курс, она придется школу делать не только там, на тероксине плохо, да, а плюс еще школа там, по здоровью с расширением специалистов, и времени тогда уже нужно будет больше времени на все. Так. По Осипу я смотрю, когда ко мне пациент приходит, конечно же, я смотрю этот анализ, и анализы все смотрю, и все комментирую. Это такой Там... вопрос задавали, да про... Да, да, про... да, да, Вот здесь спрашивают, по Осипу вы смотрите. А, я просто не вижу. Конечно, смотрю, я все анализы смотрю, но просто те, которые анализы будут, они будут, я уже говорю, что минимальные по количеству, но максимальные по информативности, чтобы войти в проект. Так. Анализы, да, анализы должны быть свежие в течение трех месяцев, потому что э, те же самые гормоны, да, они у нас реагируют на все. Если, допустим, вы дозу меняли уже последние три месяца, конечно, нужно будет повторить. Ну, желательно, чтобы в трехмесячной давности по крайней мере, гормоны. Так, аид, коронавирус, да, аид, любой, любой, любой гипотериоз, гипотереоз на фоне аутоиммунной патологии, гипотереоз послеоперационный, После радиоактивного йода, вот кстати, мне там писали, по-моему, в чате, врожденный гипотиреоз у ребенка, возьмете или нет? Но опять же, я сказал, что детей пока точно не смогу включать в этот проект, потом дальше видно будет. Если ковид, да. Если ковид, то свежий анализ, потому что при ковиде все меняется просто, там каждую неделю анализы могут меняться, И, конечно, желательно какие-то из показателей, как минимум клинический анализ крови. По посмотреть, нужно будет и гормоны. Там и железо проваливается, белок бывает низкий после ковида. Здесь много-много факторов влияет на работу щитовидной железы. Так, у нас будет предварительное анкетирование. Да? Наталья сделала несколько анкет, по которой вы сможете... 15 лет, я думаю, да, подростков можно будет взять. Это не ребенок маленький, 15 лет они уже сами много чего понимают. Анкета будет предварительная, где вы будете заполнять и как бы регистрироваться на наш курс. Потом будет анкетирование по качеству жизни. По нему вы сможете понять, что сейчас у вас происходит в жизни, да, по, по, по процентному соотношению. Там такое я нашла анкету, она автоматически все считает. И в конце курса тоже будет такое же анкетирование, где мы сможем понять, насколько изменилось ваше состояние. Плюс дневник самоконтроля ежедневный, по симптомам, по всем, начиная там, с настроения, температуры, веса, и а, все остальное. И дневника питания, потому что это тоже очень важно для коррекции того же аутоиммунного вот, тиреидита, да, если он имеется, и коррекции любого гипотериоза, потому что от питания зависит та же конверсия гормонов, насколько полноценный рацион, насколько нормально работает кишечник, потому что от это тоже зависит. Да? Поэтому здесь... Придется часть продуктов, скорее всего, многим убирать из рациона, которые могут быть вредны. Да, и здесь, наверное, еще добавлю, что в той анкете, которая будет предварительно, там достаточно вопросов, чтобы Лира Зеферовна смогла понять, Сможет она вам помочь или нет. Но ну, то есть здесь тоже нужно понимать, что, ну, возможно, получится так, что э, кого-то мы не сможем взять там на первый поток. Вот, поэтому здесь нужно понимать, что да, отбор, да. отбор будет происходить. Мы анкету дадим, соответственно, там заранее, ну, там, может быть, за неделю, да, до того, uh -huh. как э, начнется курс, чтобы было время уже отобрать участников, соответственно, и дать время на сдачу анализов. Ну и опять же, так как я буду. Сама все смотрите всех вести да. все эти пять недель. Количество людей будет, конечно же, ограничено, потому что я большой поток не смогу просто охватить. И у меня сил не хватит, и качество будет намного ниже. Хотелось бы, чтобы получилось и качественно, и чтобы я еще не, не выдохлась за эти, за эти пять недель. Да, здесь да, да, понимать я об этом. Да, а, 100, создан отдельный канал, где, будет, где уже куча информации я сбросила по гипотереозум. Это мои прямые эфиры полезные, которые не нужно искать, будет на страничке. Это какие-то зарубежные статьи, и наши российские очень полезные. Это лекции, которые вы сможете, даже если вы закончится этот курс, когда вы уже на сюда, это, на этом канале вы сможете остаться и смотреть в любое время, когда вам будет, будет интересно что-то прослушать. Этот канал будет постоянно пополняться новой информацией. Ну и там будут бонусы. Да? Бонусы – это книга, я подарю, которая которую я выпустила. Это будет вебинар, который я недавно записала по гипотереозе. Тоже будет бонусом участникам, кто придет на курс. Еще будет пару лекций по питанию. Тоже будет бонус для тех, кто придет. Так. Тут нам спасибо говорят да. за то, что мы делаем. Так. Можете, можете еще задать вопрос по, по курсу, потому что мне кажется, мы уже по большей части уже все рассказали. По цене, наверное, спрашивала у меня. Здесь, правда, сейчас не спрашивают. По цене мы еще с Натальей не определились. Даже, может быть, мы же хотели даже с тобой сделать опрос в сторис, какую цену хотели бы люди, готовы заплатить за курс. Да, можно сделать, но дело в том, что пока мы... Ну, то есть объем работы очень большой, нам нужно сейчас все доделать, и как только мы доделаем, мы сможем оценить вот, это вот стоимость всего сделана, первый, первый момент да и второй момент здесь нужно понимать что это время время доктора который ведет и очные приемы в том числе или зеферовна в это время приемов не будет потому что да я убираю все приемы потому чтобы что она время будет очень много часов находиться в чате с участниками. Вот поэтому цену мы ну, чуть позже посчитаем. Ну, понятное дело, что заранее до курса, но я думаю, что за неделю вместе с анкетой уже будет уже да, определимся дня. по стоимости. Да, будет в том числе. Ну, то есть здесь тоже такой непростой момент, потому что э, время э, врача э, оно ценно как материально, так и нематериально. материально. Вот и здесь э, нужно думать. Ну что, что человек получит в конце? А, получит понимание, больше понимания про свою болезнь индивидуально, что именно у него, именно да, почему именно у меня плохо работает тироксин, либо почему я не могу себя хорошо чувствовать, и что я могу сделать, чтобы улучшить свое состояние. За это время можно уже что-то будет сделать. Понимание. Человек научится а, интерпретировать свои анализы, те же гормоны, чтобы понимать, куда двигаться. Потому что вот, под моими постами, сейчас я очень много пишу про ошибки на тироксине, и нередко пишут такие, значит, комментарии о том, что а я боюсь, например, у меня вот такой ТТГ, я принимаю такую дозу тироксина. Скажите, нужно менять дозу? Я там пишу, да, нужно, обратитесь к врачу. А мне человек пишет, а мне может дойти по какой-то причине? Я боюсь менять, например, да? А тут вы научитесь менять дозу, не бояться. Менять дозу тироксина – если надо, триет тиранина в ту или иную сторону, в зависимости от ситуации жизненной. От того, как вы себя чувствуете. Потому что даже конбитерапия, допустим, если мы даем базисный, тироксин – это базисный да, гормон, это не активный гормон. Мы его даем, он должен превратиться. Как он превратится, неизвестно у вас. Я даже вот сегодня делала опрос, почему-то на ну, ошибку нарушена конверсия, очень мало ответа такого И вопросов там мало пишут. Я так думаю только потому, что люди не совсем понимают, что такое нарушена конверсия. А как раз вот нарушение конверсии Т4 в Т3 это одна из причин, почему на неплохо плохо. Да, хорошо было, был ответ. Люди понимают, что я там пью неправильный препарат, да, с этим может быть связано. Я там принимаю нерегулярно. С этим может быть связано. Но когда я написала, что нарушена конверсия, возможно, люди просто недопонимают. Не поняли, да. А, да, нарушение конверсии по разным причинам может быть, и это мы тоже будем обсуждать индивидуально, почему у вас, допустим, нарушена конверсия. И, например, Т4 – это неактивный гормон. Мы его дали как базисный, он длительно действует. Он выходит из крови через 7-10 дней. И, например, если мы хотим посмотреть гормоны на отмену, да, что там происходит без гормона, мы должны подождать минимум две недели, и тогда посмотрим периферические показатели. Т4, Т3. Если мы хотим посмотреть, что, что с ТТГ будет, это минимум 4-6 недель. Поэтому Т4 uh, должен превратиться в Т3. А превращается он не в самой щитовидной железе. Да? И ты пьешь его гормон, и он превращается в тканях. И тот, который вырабатывается, превращается тоже в тканях. В любых тканях. Но основная конверсия это что у нас? Это печень. Это кишечник. Это основные два органа, я бы так назвала органа, да, которые происходят конверсии. До 30% конверсии там. Если у вас есть проблема с печенью, с кишечником, а она есть 100% у каждого первого, наверное, да, кто этим не занимается особенно, не смотрит, будет нарушение конверсии. Нарушение конверсии случается, когда человек заболел. Любое заболевание, стресс, любой стресс, сверхстресс дает нарушение конверсии. А счет чего? Снижается активность ферментов. Которые у нас помогают превращать Т4 в Т3. Активность фермента снижается при нехватке основных нутриентов цинк, селен, железо да, основной. Поэтому вот здесь нужно понимать, что лично у вас привело. Нехватка железа, что часто бывает, да, нарушается конверсия. Нехватка селена нарушается конверсия. Пьем не усваивается, нарушается конверсия. Плохо желчно работает, нарушена конверсия. Хоть запись, да. Если работает плохо кишечник, Плохо жить с ты будешь пить эти дбады. Мне говорят некоторые, я вот пью баночки все эти пью, там, а мне, мне лучше не становится. Потому что упускаете что-то еще. Поэтому здесь нужно понимать, что лично у вас привело к тому, что у вас не работает. У некоторых конверсия нарушена, а у некоторых плохо работают эти ферменты. Генетический дефект, да, и там хоть что, там хоть запись этих бадиков не будет работать. Таким нужно назначать тогда уже вот готовый гормон, который не, который не нужно ждать, чтобы он превратился. И опять же, к чему кланю? Потому что вот этот готовый гормон Т3, ты его выпил, он сразу работает, да, он там 5-15 минут, он в крови, да. и сразу пошел метаболизм. Почему сразу глаза открываются, туман проходит даже вот на, на комбитерапии. И вот с комбитерапией, именно с Т3, можно вот регулировать вот эту дозу. Сегодня больше можно дать, не очень себя чувствуешь. Чувствуешь, заболел, там насморк появился, да, Т4 будет плохо конвертироваться, ты можешь дать больше Т3, пока болеешь. Стресс случился, может дать больше. Завтра у тебя все хорошо в жизни. Потребность меньше, может дать меньше. Вот мы научимся вот эту дозу находить. Когда меньше дать, когда больше дать. Не бояться и помогать себе. Не уйти в телетоксикоз, да, в передоз. Многие, вот, мне мне кажется, даже. это пишут, очень да, важно. Да, многие пишут, я пробовала комбитерапию, даже ко мне пациенты приходят, я говорю, что было? Я даже вот это пробовала. Ну, не пошло. Я говорю, почему не пошло? Ну, вы знаете, был тиреотоксикоз. Я ушла в тиреотоксикоз. Говорю, почему? Начинаешь спрашивать, там была передозировка. Неправильно титровали дозу. Быстро увеличивали дозировку Т3. Ушли в тиреотоксикоз, испугались. Поэтому здесь нужно все делать грамотно, под контролем вот этого дневника, потому что именно он позволит понять, на каком этапе, где мы сделали ошибку, где мы что-то пропустили по дневнику, когда это началось, вчера, позавчера, с чем это связано, с питанием, с, то, с дозой, которую мы подняли, или не в то время мы ее приняли, да? все индивидуально, нет одинаковых людей, и у всех все по-разному происходит, и чтобы понимать, нужно себя научиться слушать и отслеживать да, свое состояние. Вот как раз слушать и отслеживать поможет дневник, когда вы много-много раз уже пройдетесь по этому дневнику, потом вы будете, ну, вот четко ощущать. Я, вот, например, всегда четко понимаю э, сейчас, э, чего мне не хватает, а что мне нужно сделать, какой мне нужно там элемент пропить, да? если я там не понимаю, если я сомневаюсь, я иду, сдаю анализы, но я могу mm -hmm. сейчас э, интерпретировать самостоятельно, да. Поэтому вот э, самый, наверное такой большой, огромный плюс, который вы получите на выходе из курса, это то, что вы научитесь делать все самостоятельно, понимать себя самостоятельно, интерпретировать самостоятельно анализы, самостоятельно титровать дозу, то есть вы сэкономите время, энергию. То есть так каждый раз нужно там 4-6 недель сдавать анализы, каждый раз записываться к врачу, идти к врачу, сдавать анализы, uh -huh. идти к врачу, потом обратно возвращаться. Ну то есть здесь нужно понимать, что это реальная экономия времени, денег в том числе. Ну потому что там за каждый прием, ну понятно, есть поликлиники какие-то городские. Ну, uh -huh. по, по мне там только Эльтероксин четко по... Подвинут по ТТГ. Четко по ТТГ. Там даже... на 4 не назначают. Говорит, мне надо вам Т3 даже не назначать. После назначают. операционной не смотрят. В стандартах нет. Если удалена щитовидная железа, да, мы смотрим по да, да. стандартам. Да. да, поэтому здесь вот угу. это, наверное, самая такая огромная ценность. То, что вы научитесь делать все самостоятельно и научитесь жить, в том числе, с гипотериозом чувствовать себя прекрасно и с энергией и выглядеть хорошо. Еще вот огромный плюс отеков вообще. Я вообще не мучаюсь с отеками, Я даже не знаю, что это такое отеки. Вот это прям тоже огромный Наталья плюс. Наталья прекрасно выглядит и очень правильно и вкусно питается. Если посмотришь, да. подпишись на ее блог и будете смотреть ее сториз. это всегда вкусно, так красиво и прям... Как немного и... Наталья взять к себе в рабство. Мне же много кто говорит. Может, говорить к тебе на проживание на несколько недель. Да, да. или с утра приглашать там на, на завтраки может быть иногда я, я подумаю возможно когда-нибудь я такую услугу запущу может какой-то дом отдыха чтобы научить людей питаться в том числе а есть же такое есть же выездные вот такие заодно отдых и научиться и научиться правильно кушать мне мой друг говорит посмотри ты видела ты видел вот это что она сейчас выложила и показывает это сториз эту красивую такой цвет полезная еда да, еда очень много в том числе. Ну и здесь на курсе вы в том числе научитесь, как какие продукты влияют. Например, для меня было, то у меня был высокий э, титр антител, э, ТКТПО, и я неимоверными, неимоверными количествами ела соевый соус, вообще неимоверный. То есть я mm -hmm. соль вообще не ела. Ела соевый соус. Для меня было очень таким э, большим удивлением, что соевый соус э, как бы очень сильно влияет на активность этих антител, yeah, и да. в том числе на их повышение. Вот. А я, и паприка, по-моему, тоже. Это мои две паприка любимые преправы, тоже влияет, да. которые я ела просто в больших количествах. То есть я соль удалила, а соевый соус, там, я не знаю, у меня бутылка это уходила просто очень быстро. Я тушила на нем и варила. Mm -hmm. Все, что вообще можно было, делать. Вот и для меня огромное удивление. В том числе это вот я узнала, когда э, мы с вами решили... Э, Попробовать ау аутоиммунный протокол. Да, протокол. Все, ну, очень много нового узнаешь, и очень интересно понимать, как реально, то есть, ну, очень многие люди не понимают, как влияют продукты, как влияет там, одно на другое, как кишечник влияет, например, на общее состояние организма, тоже для меня был вопрос. И вот в этом курсе это будет прям вот реально такой, ну, не знаю, для меня это подарок, я была бы счастлива, вообще, если бы вот два года Такое назад было, я да? попала на такой курс, да, вот это, это mm -hmm. просто э, был бы подарок от Бога, реально, потому что, ну, я потратила очень большое количество сил, энергии, чтобы все это изучить, чтобы вообще в это все вникнуть и чтобы вообще научиться вот так жить. И сколько раз на прием? Там, три, к моему приема. Три мы с тобой были. считали, да? Три приема да. всего три было, приема было. Три приема было, очных, да. Вот. И, ну а здесь вы за месяц, с вами будет месяц, Лера Зеферна, у меня она была один раз там, в час, 3... час, да? три 4 месяца. да, да. Вот. И, соответственно, здесь будет месяц позадавать все вопросы, которые возможно, чтобы ответить прямо на, на, на, все, на все вопросы. Да. Для меня это тоже будет такой новый опыт. Я раньше вела пациентов, которые съели лишний, лишний вес, с самого начала, как только страничку завела. Даже называлась она у меня доктор Лира Диетолог. Я больше занималась коррекцией веса. И вела таких пациентов. У меня было там параллельно, может, 10 человек, которые мне писали, каждый день прислали дневники. И тогда был хороший результат. Сейчас я так уже не веду, это очень энергозатратно. затратно. Нет возможности у меня вести. И сейчас я хочу попробовать вот щитовидной железой, как у нас получится. Я думаю, что можно будет получить хороший результат. Посмотрим, время покажет, да? Посмотрим, случайно придет, как это будет получаться. Если у нас все получится, то мы будем продлевать эти курсы, может быть, как-то его улучшать по вашим да. запросам. Да, но, соответственно, здесь там основная задача, наверное, нас всех и участников, и нас с Лидой это получить результат, конечно, не просто дать информацию, да, получить результат, то есть в конце, в конце курса мы хотим получить результат, там, хорошие какие-то э, самочувствия, хорошие, <с Let's see> не хотелось сказать анализы. <сесс> <сесс <từ> ну, анализы. Анализы, Вы знаете, вот на анализы нельзя ориентироваться, да, более за месяц. Нет. Когда у меня человек присылает анализы, я то, значит, назначаю комби, и человек присылает анализы, а там просто ужас ужасный. И он в таком шоке мне пишет, посмотрите на мои анализы. А я всегда говорю, а как себя чувствуете? У меня хорошее самочувствие, нереально стало лучше, энергии больше, там вес ушел, настроение стало хорошее. Говорю, "Но анализы здесь, говорю, не надо, на анализы смотреть сейчас не надо, потому что... Это зависит от, от какой терапии, какая схема идет. Анализы могут быть в разнобой, и они не показатель вашего состояния. Постоянно об этом говорю. Анализы. Если лечить анализы, то можно долечиться неизвестно до чего. Самый Поним? главный показатель – это ваше состояние. Это ваш дневник, что ушло, что стало лучше по состоянию, по самочувствию. Потому что нет таких чувствительных тестов крови, вот то, что мы делаем, да, анализ крови, нет таких сверхчувствительных тестов, которые бы оценили на самом деле, что происходит. Кровь – одно, клетка – другое. В клетке мы не знаем, что происходит. И вот это тоже для меня было открытие, потому что я такая э, прилежная ученица. Мне всегда надо было, чтобы мои анализы четко обходили э, в реперее или лучше, чтобы они были посерединке. Да, к Чему должны стремиться? Ну, так всегда бывает в жизни. Я всегда очень расстраивалась, и вот когда потом научилась все-таки смотреть по ощущениям, да, вот чувствовать себя и отслеживать это состояние, стало бы гораздо легче. Сейчас анализ даже, ну, даже если маленько, они иногда идут наперекосяк, но мне уже вообще не страшно нисколько. Вот поэтому мы, наверное... Девушка может... тут писала, что ее любимые приправы паприка и соевый соус. Тоже, ну, вероятно, может быть такое быть. требует, да? Да, что она может требовать. Так, вопросов больше нет. Мне кажется, мы уже на все вопросы ответили, которые были заранее. Про анализы я уже скажу, что анализы будут выдаваться всем, кто придет на курс, мы сразу будем высылать. Поэтому я не могу это озвучить сразу все на слух, это плохо воспринимается. Мы все это дадим во время анкетирования, все это будет скинуто в общий чат в Телеграм, где вы сможете все это посмотреть, взять то, что нужно. Нет, после, не возможно, заранее, заранее, после того, как пройдет анкетирование, уже заранее мы будем высылать. Когда да. человек уже примет решение окончательное об в курсе, мы, соответственно, будем сразу uh -huh. высылать анализы. И здесь, наверное, еще стоит добавить, что, скорее всего, будет возможность, я понимаю, как сложно достать препарат, да, в том числе, сложно. купить. Есть два варианта, есть Тибон, это Германия, да, немецкий препараты, да. есть Терамель, это Турция. Uh -huh. Сразу скажу, что в городах и в Москве и везде стоит он очень огромных денег, ну то есть в 5-6-7 раз, мне кажется, да. дороже, чем на самом деле. И вот получается так, если вдруг все-таки у меня, ну я надеюсь, что тест окажется отрицательным вот, на коронавирус, который я завтра буду сдавать, и у меня получится улететь в Стамбул в субботу, то будет возможность купить какое-то количество препарата чтобы возможно, дать вам возможность быстрее его купить и более доступно. Ну, я не знаю, к примеру, там я не знаю, сколько сейчас стоит, uh -huh. он, но вот два года назад я покупала в Турции на наши деньги, он стоил там в районе 500-600 рублей, uh -huh. а, вот, а здесь в аптеке его можно было заказать за, за 2,5 за, 50... за да Почти за три да, тысячи 4. с доставкой. Uh -huh. Ну, то есть там разница очень большая. И здесь еще очень огромный плюс, что вот одной коробочке хватит на год практически, потому что ну, целую мне маленькая кажется, доза нужна, кому-то доза нужна, там 1 четвертую таблеточку да. всего, кому-то одну вторую, кому-то целая таблеточка нужна. Тут все равно тетрация будет постепенная доза. Надолго должно хватить одной упаковки. Да. Да, вот, поэтому вот, скорее всего, будет такая возможность. Я надеюсь, что у меня это все получится и сложится. Вот девушка пишет, где, где быть, узнать, Где да, информацию про а, Смотрите, у меня на страничке есть актуальные истории. Там написано «Отаст синдром», такой вот, где я все храню про этот курс на тераксе неплохо. Вы можете нажать туда и все вот эти stories посмотреть. Сейчас я эфир сохраню. Я надеюсь, получится сохранить. И тоже он будет на страничке, вы сможете прослушать. А, полная информация будет позже про курс, когда у нас будет все готово, и мы будем давать запуск, да, за неделю, наверное, да, до запуска, до через неделю, неделю. Да. неделю где-то будет Ну Сейчас будет информации. дозировано, все равно можно смотреть вот это все время, Лерезеферна ежедневно да. что-то рассказывает про курс, какую-то частичную информацию. Во-первых, сейчас mm -hmm. еще будут разбираться дальше ошибки, по-моему, их было 11. 11 из ошибок, ошибок, да, у сегодня ошибаюсь. была только четвертая. Где буду я подробно рассказывать, с чем это может быть связано? Ну, может быть не супер подробно, но по крайней мере, чтобы понимать, куда дальше двигаться. Если вы, допустим, исключили там четыре первые ошибки, вы можете дальше искать, почему может быть плохо на тероксине. Потому что, что касается, допустим, темы ЖКТ, здесь можно долго разбираться, почему. И здесь, конечно, нужна будет, я думаю, что помощь грамотного специалиста гастроэнтеролога. Именно грамотного, потому что многие врачи я не говорю, что они плохие, но с традиционным подходом, когда делают просто гастроскопию, УЗИ, колоноскопию, там ничего не находят и говорят, что вы здоровы, но не занимаются вот этим пристеночным пищеварением, да, вот этими а, синдромами избыточно бактериального роста, не смотрят. Но нужно найти такого врача, который будет заниматься как раз этой проблемой, током, сибортом, может быть, паразитом или что-то еще, что очень сильно влияет на здоровье и на конверсию и своих гормонов, и синтетических тоже. Да. В общем, всю информацию можно в хайлайтсах э, вечных историй или посмотреть. Да, там, там нажимаете, и можно прям там все просмотреть. Там я публикую истории своих пациентов, где рассказываю, что было, что стало, сколько времени ушло на компенсацию состояния. И там у меня есть онлайн вот этих пациентов, которые я веду. Есть очные пациенты, которые приходят в клинику. Есть те, которые онлайн очно. Тут разные комбинации возможно ведения и лечения. Поэтому, почему говорю, что онлайн тоже можно. И поэтому курс онлайн, который мы решили создать с Натальей, он будет очень эффективен. Не обязательно приходить очно на прием для этого. Так, ну что. Если нет вопросов, то еще мы тоже -то зададут завершать. Да. Можете писать их под последним постом, либо задавать в чате, Телеграм, мне приходят часто вопросы, либо в Директ. В Директ мне не очень нравится, отвечать неудобно, поэтому пишите под последним постом, либо в чате Телеграм. Ну что, Наталья, давайте завершим. Тебе выздоравливать да. и Спасибо успешно сдать завтра тест. Да. Нам всем здоровья да, и хорошего настроения, иммунитета крепкого. И до встречи в эфире. До да, свидания. и ждем вас на курсе. Ждем вас. Спасибо. Курсе. Хорошего вечера. До свидания. Пока-пока. Так, теперь я должна как-то это закрыть еще. Угу.